Аптечку брось на пау! Ты чучел! А где Эмма, блядь, как ему найти? Где она тусуется? Может я в глаза ебусь, конечно. Алло, подруга, блять. Поиграй со мной, пожалуйста. Так, давай еще разок, кура. Куда мне идти, блядь? Книга, полученная от кура. В ней собрано знание необходимое, чтобы избавиться. Так. Так он мне не дал, блядь. Каминару, дию, ну, Дракона уебать мне сейчас придется. Так, блядь, где Эмма? А, сейчас я тебе скажу, сколько у меня загружено. У меня 8 гигов, сейчас загружено 7, нахуй. Как тебе такое, блядь? На Твиче тоже канал есть? Да, есть. Жесть, ну извини меня, у меня сейчас в... открыто миллиард вкладок в хроме. Открыт ватсап, ОБС, игра, вебка, блять. А, ну и все. А, воема, дорога. Тебе надо ссылку? Если хочешь на твич, держи Как семечку вставить, сука, блять Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь Я, блять Я хуею Я, блядь, поговорил с Эммой, алло, вот это Эмма или нет? Это же Эмма. Алло, залупа ты, блядь. Чуть менее хрум. Мне похуй, дай семку вставить, алло, блядь. Или это не Эмма? Где Эмма, блять? Алло? О, холод, хай! Я выебал! Выебал его! Выебал! Смотри! Где он, блядь? А, ну он улетел. Я его... Вот так вот, блядь. Да я поговорил. А, -а, -а, -а блядь, дайте мне савить семечку, блядь, пожалуйста. А, все, экскузмуа, курильница. 別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く巫女の名はタケル様タケル様その方にゆかりの者だそのお方は今亡くなられて久しいようだ源の後期まといて戦況へ帰るそう言い残されたとかつまり源の後期それが戦況に行き着く鍵という о, Давай, я не против. Так, сейчас шестик. Так, сейчас шесть сек. Шесть сек. Сейчас шесть сек. Так, все нахуй на месте, спортсмены. Давай, браток, еще поговорим. Боже, мои ноги, блядь. Давай, счастливенько. Наберешь, блядь. Вы закончишь. Сейчас подожди, чел, мне надо семечку ставить. Блять, ты далеко не уходи, братик. Пошла нахуй, короче, блять. Пойдем, брат. Бестян, блять, разберемся. Гол. А что ты встал-то? А? Исчин. <му> может сейчас глупая тянка даст мне вставить ебучую тыгвенную семечку а Здорово Да подскажите мне, умоляю, блядь, как вставить семечку, блядь А семечку сейчас нельзя вставить, что ли, или что, блядь Уроды, блядь Где окошко, вот оно Прикольная окошко Опачки Опачки Опачки А кто здесь будет? Ебать, кто нахуй Он мне водку дал, серьезно? ДС и не, не проходил Как-то не по душе, а вот секира прям О, блять, во, жирный лайк И че, в чем прикол-то? Мне у рассказали то, что есть тип Но сейчас, короче Блять, я вообще ни хера не пойму, что происходит Короче, рассказали то, что чел прошел Драк Все три части Типа, как, как это сказать -то? Типа, если он умер в третий То он с первой начинает заново, блядь Без башки, ну, блядь Че он хочет от меня? Ну, я хочу разорвать узы Про слова, да, я в курсе. Шикири. Шикири. Шикири. Шикири. Шикири. <laughs> <laughs> что то пахнет говной какой-то. Соу-ито <laughs> Так... Ну давай, где он есть? Когда? Он как будто пьяный, блять. Через заброшенное подземелье так запомнили, блять все, договорились. Ой, блядь, чел ты такой душный, конечно, все будет. Спасибо за инфу, прощай. Имеет право бухнуть вечером пятницу, ну-ка. По-моему, у него нету вообще совершенно других дел. Солдже, блядь. Тебе, солдже. 1920 на 1080 ты как будто растянул по ширине картинка или у меня шаза. Да я хз. Вроде нормально. Похоже на то, что у тебя шиза. Так, ну давай, Сакэ. Давай, на. Держи, брат. Чел, ты остановись! Ты куда попёрто, блять? Да. Да. Скф триггер. Ой, блять, откуда вы знаете такие подробности? Проявляю интерес. Смысл его? Это он про госпожу бабочку? Нет? Это он про госпожу бабочку, нет? Иди нахуй Можно он что-нибудь спиздить здесь? Что случилось, блядь? Тумое. А что такое мое? Опа, восьми какие-то. Погнали нахуй. Что такое? Мальчики, блядь. Вряд выстраиваемся. Тихо, тихо, тихо. Ты ч ⁇ блядь? Опа, опа, опа, опа. Я знаю секретные, блядь. Да, нахуй! Бля, улетел, видели, да? Что значит спамер, это pure-pure skill, pure. You know? Это pure skill. А здесь есть какие-нибудь приколюхи? <гас> Блять! Не-не-не-не-не! Не-не-не, ребят! Ошибочка вышла, не, не в ту дверь вошел. Забудьте меня, блядь, как страшный сон, я вас умоляю. Так, э, э, тут какие-то должны быть домовые штучки? Или я уже все нашел? Все, что мне нужно было. Куда идти, блядь? А, во. А, нет, я здесь был. А, мне в эти, в, в пещеры, да, какие-то? Подожди, а где тут мальчик был? Мальчик, по-моему, там где-то. Короче, давай как-нибудь так пройдем. Да я, я вообще не врубаюсь, что они от меня хотят, ну реально. Ты что, Вася? Не бро, блядь. О, ключ. А, пыль. Ну ладно, пыль нормально. Бля, они так пафосно разговаривают, прикольно. Да, это интересно, какого хуя это еще не в храме, Сенпо. Я сам не знаю, блять. Пойдем в храм. Сейчас-то мне можно вставить ебучую семечку. Подруга, блядь. ой блять пропустил случайно ой блять что-то сука пропустил а увеличено, я думал нельзя типа на бухни блять Кенносю Кен Что? да Хуя-то шутница, блядь. В смысле, лишь бы семечку в очков ставить. Ну, и, и ч? Как это должно мешать игре? Так, тут какая-то темка была. Пассивный навык, заебок Четко Так, переместиться Храм Сен-По нас интересует, правильно я понял? Бездонная дыра, блять, нас интересует Походу интересует А, во-во-во, вот эта шляпа конченая, блядь. Ну, я подруга, не сегодня. Не сегодня. Что? А, Ебать. Ебать, я? Ч ⁇ Куда? где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 Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне не босс сейчас, да? Падал меня с тобой, да? Ну это, не так, не так, не так. Чувак, я с тобой. Это забил меня. Да, тебе бить, бля, другая, ну что это? Камень, обочнись. А где она? Где ты, блядь? Нет, нет, нет. Тихо, дожекала. А, бьёдь! Не надо не портить. Блядь, скажи, что мне, пожалуйста. Я убьюсь, мне сказали что. Это не только, надо, блядь. Блядь, да, сука. Глазовый удар. Не, я иду, как мы спорим. Час, без кончика. И скрывайся, блядь. Сумма раз, не только, не только. Ну всё, я истана. А вот А, так, кидится. Дорогу, блядь. Чего надо, в три нас кеста, блядь. Давай Сейчас, ты нахуй. Срывай его, нахуй. И чутка, чутка, сними двадцать. Я как-то нашу, как-то сними, кучать. Убили, Ой, я тут, я тут, я тут, я я Субтитры я DimaTorzok Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Сейчас, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Поставь находимся. О другой. А ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Поехали. Ножей, ножей, ножей, ножей. Следующий. Погоди, погоди. Кто первый? Сейчас я откинули. Кто первый? Давай. А что это? Сейчас я. Сейчас я. Пусть сейчас будет, пусть будет, пусть будет. И будете ходить. Гошу, гошу. А давай. Да я Ой, блин, блин, блин. а А А А я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 Так, иду, блядь. Чего? Я ушел на эту ду, эту ду. Что у тебя? Слышь, Как Ебать, это что, лифт? Охуеть, это реально лифт? Боже, что со мной? Какой-то я грустный На нахуй А, нельзя Все, я в храме? Лёха, красиво. Цыплятки, как прикольно. Так, давай отдыхаем. <связываем> Это что такое? <связываем> Почему с картиной разговариваю? <связываем> Чего они охуели, что ли, от Буду отошли? Ах вы соски, так нельзя делать, иритики, блять А че меня должны ловить-то? Иди нахуй! Мне нужно идти дальше, мне сказал мой мальчик Конечно не станешь, ты не посмеешь, блять Добро, добро, добро. Все буе. Бля, ну... Ты можешь отъебаться? А, спасибо. О, ля, бля. О, секс. Ой...